однажды я в одном регионе проводил мероприятие в администрации города для всех желающих предпринимателей которые собрались пришла одна бабушка в национальном костюме эта бабушка ходила на все мероприятия для предпринимателей в этом регионе на все значит после мероприятия она подошла и сказала вы представляете сколько вам не знаний я хожу на все мероприятия. У них с муком на ферме ну, небольшой бизнес, они дюшек, по-моему, выращивали. Сколько вам не знаний, представлять? я хожу на все эти мероприятия. Я говорю, это так отлично, так прекрасно, что вы уже используете? Нет, подождите, вот как вот вы можете нам где-то помочь вот, инвестиции привлечь? Я говорю, ну, я не специалист в инвестициях, но скажите, вот какие инструменты бизнеса вы уже используете? Нет, инструменты бизнеса мы не используем, значит нам нужно инвестиции привлечь. То есть бабушка ходит и снимает с себя ответственность. Но, коллеги, многие из нас, как это бабушка. Я хожу, я три дня потратил на классный семинар. Там столько про системность сказали, я себя. У меня прямо обороты речи уже другие. Я прямо чувствую, как во мне меняется вообще мышление. Я, я, я стал совсем другим человеком. Назови три прозрения. Три прозрения, которые у тебя произошли за последние три дня. Назови конкретные четыре шага, которые подложил себе в единый список задач, чтобы потом делегировать команде. Так, ну что ты начинаешь опять, а? Ну Что ты начинаешь? но Дело же не в прозрениях, дело же в том, что вот я мотивацию получил, я вот сейчас буду ну, больше сил вкладывать. Поэтому обучение штука опасная. С одной стороны, это пример действия заранее, потому что мы понимаем, что рынок сейчас изменился, и сейчас побеждает тот, кто умеет оперативно корректировать свой план вместе с командой. А с другой стороны, мы сходили на обучение, и нам кажется, что мы уже молодцы.